Здравствуйте, ребята! Меня зовут Богатейший Ди. Добро пожаловать в новое видео. Метавселенная грядет. Но что это такое? Недавно Facebook себя переименовал в мету, как ты помнишь. Затем Цукерберг, создатель Facebook, опубликовал часовое видео на тему того, как они в Facebook видят метавселенную. По мнению Цукерберга, метавселенная это то, как физический мир переплетется с цифровым. Сегодня мы поймем, что это значит. Но учитывая, что 20% сотрудников Facebook... Facebook, а это около 10 тысяч человек трудятся над метавселенной прямо сейчас кажется что это может воплотиться в реальность facebook также вкладывает в это очень много денег компания тратила на метавселенную 5 миллиардов долларов в год а за 2021 удвоила эти вложения до 10 миллиардов долларов кроме этого facebook купил компанию Oculus за 2 миллиарда долларов эта компания разрабатывает по для виртуальной реальности покупка была совершена еще в 2014 году. Это значит, что компания Facebook работает над метавселенной с 2014 года. Это первое. И второе вкладывает в это десятки миллиардов долларов. Именно поэтому я лично думаю, что какая-то версия метавселенной рано или поздно станет реальностью. Это не вопрос если, а вопрос когда. Конечно, метавселенная не принадлежит Facebook, как это может показаться неискушенному взгляду, ведь Марк Цукерберг даже название поменял на мета, чтобы вызывать больше ассоциаций между Facebook и метавселенной. Вселенной. Кстати, не забудь поставить лайк. Я всегда очень стараюсь над своими видео, и мне было бы приятно увидеть твою поддержку. Это всегда очень поднимает настроение, правда. Потрать две секунды и прямо сейчас нажми на лайк. Нажал? значит мы продолжаем что такое мета вселенная я постараюсь объяснить это кратко и супер простым языком по мере своих возможностей мета вселенная это как будто пересоздание интернета можно сказать это интернет нового поколения следующая его итерация приблизительно так же, как новой итерации традиционного интернета был мобильный интернет что был построен в начале двухтысячных мета вселенная это галактика в которой соединяется бесконечное количество виртуальных миров в этих мирах люди могут работать социализироваться, развлекаться и играть, используя устройства виртуальной дополненной реальности. У метавселенной есть четыре главных атрибута, четыре главных характеристики, которые нам следует знать. Первая характеристика. В ней не будет никаких границ или времени работы. Метавселенная никогда не будет отключаться, например, ради обновления или перезагрузки сервера. Люди смогут заходить и выходить из метавселенной, когда захотят. При этом им не нужно будет ни загружать, ни сохранять свою информацию самостоятельно. Также люди по всему миру будут ощущать метавселенную в одном и том же реальном времени, и жить в ней они будут синхронно. Даже не знаю, какой привести пример, потому что такого раньше в принципе не было. Может быть, этот концерт американского диджея Маршмеллоу, который был проведен в игре Fortnite. Это не совсем то, что будет в Метавселенной, но первый шаг к этому. Люди по всему миру могли зайти в Fortnite и посетить этот концерт в виде своих аватаров в Fortnite. Если ты зашел тогда в Fortnite одновременно с друзьями на связи, складывалось впечатление, что вы действительно посетили этот концерт вместе. В Метавселенной это будет не картинка на мониторе, а виртуальная реальность вокруг тебя. Вторая главная характеристика метавселенной это экономика. Да, в метавселенной тоже будет экономика. Бизнесы и компании смогут продавать товары и услуги через метавселенную. Страны смогут открывать в ней свои посольства. Кстати говоря, это уже происходит. Так, Барбадос стал первой страной в мире, которая собирается открыть посольство в Decentraland. Они объявят цифровую недвижимость в метавселенной Децентраленд своей суверенной землей. Да-да, речь идет о том самом Децентроленд, который можно купить на Binance и других криптовалютных биржах. Твои любимые бренды могут продавать свои вещи в метавселенной. К этому все идет, потому что, например, Луи Витон заключил партнерство с Riot Games буквально в прошлом году. Зачем? Чтобы поучаствовать в разработке скинов для Riot Games. Также и обычные пользователи Метавселенной смогут создавать свои бизнесы и магазины в Метавселенной. Подытоживая, любое внимание можно монетизировать, и чем больше привлекается внимание, в том числе и к Метавселенной, тем больше возможностей будет открываться для монетизации этого внимания. Это подводит нас к третьей важной характеристике Метавселенной. Неограниченный потенциал для пользователей в плане создания контента. Наряду с корпорациями и бизнесами и индивидуальной личности будут иметь большое влияние на контент в метавселенной. Это позволит метавселенной быть супермасштабируемой, а также соответствовать последним трендам. Кстати, некоторые компании уже делают шаги в эту сторону. Например, Nike зарегистрировал уже 7 знаков виртуальных товаров в NFT для таких игр, как Fortnite. И, наконец, четвертая характеристика метавселенной – это совместимость как цифрового, так и реального окружения. На что это будет похоже? Да, например, на Amazon VR View. С помощью этого сервиса ты уже можешь посмотреть товар, не выходя из дома, прежде чем его купить. Что-то похожее уже делают немногие автопроизводители. Ты можешь рассмотреть свой новый автомобиль, даже не выезжая в автосалон. Также в эту характеристику входит и возможность торгов в метавселенной, где ты можешь поменять вещи. Например, скин в популярной игре на виртуальный диван в своем доме, что находится в метавселенной. Итак, остается два главных вопроса. Как инвестировать? в метавселенную и что именно необходимо для этого купить какие акции или криптовалюты да, метавселенная это то, над чем еще работают. И это хорошо, это очень ранняя технология, а ранняя технология это то, что дает большие проценты. Вспомним тот же биткоин, который стоил меньше доллара, а теперь вырос до 60 тысяч и дал сумасшедшие иксы. Метавселенная это ранний биткоин. И хотя она все еще в разработке, уже есть компании, акции криптовалюты, которые станут жизненно необходимы для ее работы и роста. Причем как в плане инфраструктуры, так и в плане контент-мейкер. Именно такие компании, акции криптовалюты смогут принести огромные прибыли для своих ранних инвесторов. Давай начнем с цифр. Bloomberg выкатил отчет, в котором спрогнозировал рост рынка Метавселенной до 800 миллиардов долларов в 2024. Однако Bloomberg не учитывал в эту цифру компании, которые важны для Метавселенной инфраструктурно. По подсчетам инвестиционного фонда Roundhill Investments, если учитывать и эти компании, то Метавселенная может вырасти до 2,5% триллионов долларов до 2030 года с чем бы это сравнить например с рынком энергетики который составляет 2,9 триллиона или же может быть с рынком недвижимости который составляет 1,8 триллиона долларов как мы понимаем мета вселенная это очень перспективная индустрия способная стать триллионником по рыночной капитализации конечно же это не сто процентов гарантировано и только время покажет будет ли так на самом деле Теперь главный вопрос – как инвестировать в метавселенную? Есть только два главных способа инвестировать в метавселенную, первый ты можешь инвестировать в сторону контент мейкеров в метавселенной и второй способ ты можешь инвестировать в инфраструктурную сторону метавселенной. Насчет первого способа мы уже не раз с тобой говорили, ты можешь купить игровые криптовалюты, например те, что создают игры в метавселенной. Я не хочу повторяться, поэтому я просто оставлю ссылки на видео, которые я уже делал в описании под этим роликом. Обязательно их посмотри. Здесь мы говорили про перспективные криптовалюты из Метавселенной. А что насчет инвестиций в инфраструктуру Метавселенной? Мы еще об этом не говорили. Самый простой способ таких инвестиций в Метавселенную – это купить биржевой фонд, который включает в себя целый ряд компаний, что работают над Метавселенной. Такой ETF для Метавселенной уже существует. Его предоставляет инвестиционная компания Roundhill Investments и называется она Metaverse ETF. То есть ETF для метавселенной. Как мы можем видеть, этот ETF включает в себя целый ряд компаний, что работают над метавселенной. Например, Nvidia, Roblox, Microsoft, Unity, Amazon, Meta Platforms и так далее. Где можно купить этот Metaverse ETF? Его можно купить на таких площадках, как Robinhood, Interactive Brokers, Fidelity и так дальше. Лично я покупаю ETF и акции на сайте Interactive Brokers. Очень удобная платформа. Платформа чем-то похожа на криптовалютную биржу, регистрируешься, пополняешь и покупаешь акции или ETF. Поэтому, если ты настроен позитивно к такой индустрии, как метавселенная, то, скорее всего, самым простым способом поучаствовать в инвестициях в метавселенную является покупка Metaverse ETF. С чем бы это сравнить? Например, S&P 500. Ты можешь покупать акции отдельных компаний на фондовом рынке, а можешь сразу взять S&P 500, индекс из 500 крупнейших компаний на рынке. Теперь я хочу поговорить про две конкретные компании метавселенной, которые работают над ее инфраструктурой и чьи акции для меня выглядят перспективно. Обе этих компании, понятное дело, входят в Metaverse ETF. И первая компания, о которой пойдет речь, это Matterport Inc. I think. Они занимаются тем, что переводят реальный физический мир в цифровой. Их теперешний бизнес занимается тем, что они, например, цифровизируют недвижимость. Так они могут провести своим клиентам показ недвижимости, даже не заставляя их приезжать на объект издалека. Самая большая задача, что стоит перед метавселенной сегодня, это как раз таки необходимость переноса реальных предметов в цифровой мир. И компания Metaport Inc этим и занимается. Поэтому мне кажется, что с развитием метавселенной спустя 5 лет Metaport может оказаться очень важным проектом, так как он уже сейчас доминирует на рынке 3D-цифровизации физического мира. К примеру, на сайте Комиссии по ценным бумагам и биржам США можно найти следующую информацию о том, что Matterport уже имеет 38 патентов, и 28 патентов сейчас находятся на рассмотрении. Так что новым компаниям, которые будут запрыгивать в этот рынок, придется попотеть, чтобы конкурировать с Matterport. Вот, кстати, зачем нужен лидар на iPhone. А то многие не понимают, зачем он там вообще нужен. Если у тебя новый iPhone, ты уже знаешь, куда мы идем. Мы идем в метавселенную. Также у Matterport уже более 250 тысяч клиентов по всему миру, что тоже делает его лидером в этой индустрии. 3 ноября Matterport опубликовал финансовые результаты за третий квартал 2021 года. И из него мы узнали очень интересный факт. Оказывается, они уже заключили партнерство с Фейсбуком. Так что все пере... Вторая компания, которая, по моему мнению, может стать лидером в инфраструктурном обеспечении метавселенной это Unity. Если ты играешь в игры, ты наверняка слышал про Unity. Unity предлагает программное обеспечение для создателей контента и разработчиков игр, которые могут с помощью Unity создавать и монетизировать игры и цифровой контент для 20 различных платформ Windows, Android, iOS, PlayStation и т.д. 60% игр виртуальные дополнительные реальности созданы при поддержке unity однако с некоторых пор unity начинает расширяться и в другие сферы так например во втором квартале 2021 они купили компанию Metaverse technologies снова название связанное с метавселенной эта компания специализируется на оптимизации и интеграции 3d объектов для разработки в реальном времени в последние годы выручка unity растет как сумасшедшая и за четыре года выросла в три раза их прибыльность в большом плюсе, однако, если посмотреть на операционную рентабельность, она оказалась в падающем тренде, но это кажется плохим только на первый взгляд. Дело в том, что Unity жертвует краткосрочной красивой статистикой для того, чтобы реинвестировать прибыли в саму себя, что, конечно, должно быть хорошо для долгосрочной перспективы Unity. Если что, и Unity, и Matterport Inc. мы можем купить на все том же Broker Interactive, или Robinhood, или Fidelity на любой удобной для тебя площадке из этих представленных здесь. Итак, мы инвестируем в игровые криптовалюты, если хотим инвестировать в метавселенную со стороны контент-мейкеров, а также инвестируем в компании, например, Unity или MetaPort Inc, если хотим инвестировать в метавселенную со стороны инфраструктуры. Кроме того, если нам совсем лень во всем этом разбираться, мы покупаем просто-напросто Metaverse ETF, в которые уже ходят компании, что работают над метавселенной сегодня. Начнем с Decentraland. Почему он вырос сегодня на 200%? Потому что Барри Сильберт, который ранее был директором Grayscale, а сейчас уже управляет компанией, которая владеет Grayscale, такая вот матрешка, написал сегодня следующее. «Если вы ищете какой-то проект метавселенной, не связанный с Фейсбуком, обратите внимание на Ману». Кстати, у Барри есть Mana Траст, с помощью которого крупные инвесторы могут инвестировать в этот проект. Что же такое Decentraland мана?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 Останется ли Децентраленд?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 Теперь давай поговорим о криптоигровых токенах и токенах метавселенной, которые еще даже не торгуются, а находятся на состоянии IDO. IDO это что-то похожее на ICO или IPO, только IPO это первичное предложение акций компании, которая только-только выходит на рынок, а IDO это, грубо говоря, первичное предложение токенов криптовалюты, что выходит на децентрализованной бирже. Начнем с проекта Sidus и NFT Heroes. Это очень интересный проект. Их команда фокусируется на опыте работы с браузерными играми, над этим проектом уже работают сотни людей. Также они стремятся интегрировать NFT в браузерные игры. Их целевой аудиторией будут геймеры, у которых нет производительного железа, компьютеров и телефона. Если им удастся достичь своих целей, аудитория из развивающихся стран получит доступ к геймингу, даже не имея достаточно мощного компьютера. Это может быть тот самый спящий криптовалютный гем. Проект находится в предрелизном состоянии и они скоро будут проводить IDO, Обязательно следи за их твиттером они объявят о начале этого IDO буквально в скором времени. Очень часто после IDO монета находится на пике. Обычно после этого она переходит в состояние коррекции, когда инвесторы, которые получили эту монету в процессе IDO, пытаются зафиксировать свои прибыли. Поэтому нужно покупать уже после этого падения. Следующая игровая монета это Big Time GG. Конечно, она еще нигде не торгуется, ведь проект находится в предрелизном состоянии. В скором времени, так же как и Сидус, будет проводить IDO. За новостями об этом можно следить в их твиттере. Кстати, об этом проекте я узнал от криптоблогера Алекса Бекера, который специализируется на игровых токенах и делает на них неплохие прибыли. Big Time это будет игра, похожая на Sandbox или Axie Infinity, только со своим лором, и токен будет использоваться для внутриигрового геймплея, например, для покупки и продажи NFT, аренды земли и игровых вещей. Опять же, я буду либо участвовать в IDO, либо покупать эту монету после IDO дождавшись, когда она упадет. Это очень важно. Покупать не сразу. Следующее IDO игрового токена, что намечается в скором будущем, это Phantom Galaxies. Эту игру разрабатывает компания Anicoma Brands, которая была основана в 2014 году в Гонконге. Сейчас компания крайне заинтересована в блокчейне и искусственном интеллекте. Phantom Galaxies является их новейшей криптоигрой с открытым космическим миром. Интересно то, что ты можешь получить бесплатное NFT на свой кошелек просто подключить его к этой игре например метамаск но получишь ты его не сразу а после проведения аэрдропа поэтому я тоже подключил свой кошелек к этой игре ожидаю этого события я также собираюсь покупать эту монету после idiо дождавшись ее просадки следи за новостями в их твиттере там они объявят о начале idiо и наконец последняя игра immutable x это единственный токен который уже торгуется на биржах например на ftx hobby и других uniswap sushi swap если хочешь децентрализовать Биржи. Однако, как ты видишь, монета еще не успела вырасти после своего IDO. Кстати говоря, это идеальный пример того, как работает ценнообразование токена после IDO. Мы видим огромный взлет монеты, после чего начинается продолжительная коррекция. Именно поэтому сразу же после IDO я не советую покупать никакие монеты. Нужно сначала подождать их падения. Кстати, напомню тебе еще новость о том, что TikTok запускает свою собственную первую коррекцию NFT потому что тогда я этого не заметил, но заметил сейчас. Эти NFT будут доступны на эфириуме, но также они будут обеспечены с помощью Immutable X. Вот такая пасхалка была от ТикТока в конце сентября этого года. На этом все, ребята, меня зовут богатейший Ди, если видео тебе понравилось, не забудь поставить лайк, подписывайся на канал, телеграм, ссылка на который в описании под видео, делись видео с друзьями, комментируй обязательно, богатей, до скорого.